Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 1590 АМ на нашем веб-сайте радио radio.nvc.com Ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале. И сегодня у меня замечательный гость, который не требует особого представления, вы все его хорошо знаете, и по встречам на нашей волне, и по его выступлениям на центральных американских каналах. Это капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, здравствуйте, Гарри. Привет, Чикаго. Привет, Чикаго. Привет, очень рад тебя слышать. Во-первых, так. Да давай начнем с а, поздравлений. Во-первых, Хакпес Ксаниах. Хаксаниах, спасибо деду за победу, как говорится. Да. Ну, гидионтов и, так сказать, happy Passover и веселый, хороший, светлый Пасхи всем, кто празднует. Но украинцы лично мне преподнесли очень хороший подарок. Хотя я родился в Москве. Я коренной москвич. И э, моя бабушка с и мои родители родились в Москве. Ну, одна, одна сторона бабушки с дедушкой. И э, я, конечно же, Москва горела и тонула одновременно. Это ты сейчас а, крейсер или как? Что это такое? такой... Ну, я знаю, что это был самый... Это большой противолодочный корабль. Как uh -huh. раз он был для того, чтобы э, по, при высадке, при захвате Николаева и э, Одессы э, обеспечить No Flight Zone, прикрыть небо. То есть он был противовоздушный, против ракет, против самолетов. Э, на нем это то, то корабль, на котором я был не один раз. Э, это Слава-класс корабль. В каждом флоте, в принципе, в России есть по такому это флагманы, это самые большие корабли. Они непотопляемые, как и российская армия непобедимая, как и Великая Россия вечная. И вот э, страна, которая не страна, у которой, в принципе, нет флота, потопили этот огромный э, корабль, который был э, глухой, слепой. Вот помнишь, они про Кук говорили, что пролетела российская какая-то консервная жал... банка над ним, и все отключило, и все, и так перепугались офицеры, что дали в отставку, подали в отставку. Российские офицеры и матросы должны были быть с вот этого большого противолодочного корабля э, Москва подать в отставку, потому что, видимо, они подошли чрезвычайно близко к берегу, и, э... Не были, были слепые и глухие, и их сбили две ракеты, которые вообще не предназначены для такого размера. Это «Нептуны». Они не сверх, там, не гиперзвуковые какие-то, они не меняют траекторию полета. Их, в принципе, такой корабль или корабли охраны, которые охраняют этот корабль, должны были быть на территории вместе с ним. Такой корабль не должен ходить один. Должны были их сбить моментально, но они даже, видимо, и не заметили, когда они по ним ударили. Молодцы украинцы, я их поздравляю, честь и свала этим ребятам, которые отработали, или девчонки, которые отработали эту операцию, это не просто так. Считаю, соревнуются с израильтянами уже, включая такие операции, как с Медведчуком, включая такие операции, как в Белгороде, как в Городианске они провели. Это не случайно, это не просто так, вот с этим не совсем современным оружием. Не, с, не, не со всеми мультиками они попадают куда надо попасть попадают тогда когда надо попасть и конечно же молодцы ну опасность э, в том что этот корабль мог иметь ядерное оружие у себя на борту и тогда конечно же создастся огромная экологическая катастрофа в черноморском бассейне и если они это сейчас промолчат и быстро не создаться международная Международная помощь этому Чтобы обезвредить ядерные боеголовки Которые находятся на борту этого корабля Если это так Тут, что то есть, Такая память, возможность самолеты. есть? Такая возможность есть да. ну, Возможность всего есть и Если они опять промолчат и подумают Что авось пронесет как с Чернобылем То не пронесет Соленая вода проезд, Будет реакция И э, выйдут разные газы из этих, из этих ракет И они отравят море но большую часть моря, во всяком случае. Ну вот я почитал осна оснащение этого корабля. Там вот этот вот ракетный, зенитно-ракетный комплекс ПВО С-300Ф Форд, который там 64 ракеты на нем. И, и, и тогда... ни одна не выстрелила по этим двум небольшим... А -а Нептуна. Сам... Представляешь себе, если бы были Гарпуны, Гарпуны запустили бы по ним. Скажите, Гарпуны, если я не ошибаюсь, по-моему, Англия поставляет? или Англия поставляет, поставляет, но Гарпун — это американская ракета, но ее поставляет Англия. Хотя должны бы поставлять мы. К сожалению, пока что, насколько я понимаю, Гарпуны есть, но пусковых систем еще нету на территории Украины. Но как только они получатся, я думаю, что ну. русский флот перестанет существовать. Ну, вообще, у русского флота есть такая традиция топить свои корабли в Черном море. Это еще со времен Ушакова, Второй мировой войны, Первой мировой войны, они топят свои корабля, корабли в, в Черном море. Ну, и, вообще, конечно. А варяг же тоже был потоплен своими. Это, поэтому это так традиционно. и э, Особенно та страна, у которой нет флота, потопил да. самый большой непотопляемый корабль российский. Это, это войдет в историю. Также я думаю, что украинцы сейчас заняли первое место по тонажу, потому что последний корабль, который был потоплен, вот такой крупный, это был аргентинский корабль во время Фолклорской войны, британцы потопили его, но тонаж там был меньше, и там команда была 200 с чем-то, почти что 300 человек аргентинцев, а здесь больше 500. Я сегодня как раз вот видел видео вот тот момент, когда судно тонет. Да, надо все это Жаль. надо это всегда все смотреть с очень таким осторожным. Потому что это может быть как... мультики, да? Нет, Нет ну... это не мультики, это э, о, извини, пожалуйста. Не бывает. Это, это правда за, это правда затопление корабля, но это не Москва, это, это не, это не, это, не кла, это не Слава Класс корабль и это Затопление контролируем Это специально потопили ага. этот корабль Чтобы кораллы из него сделать а, Сейчас ну... вот Это часто делается с кораблями Которые больше непригодные. Служили свой службе И их будет дороже распилить на металлолом Чем затопить и создать экологическую Но это их надо очистить Их надо приготовить Чтобы они не создали экологическую катастрофу А наоборот помогли экологии Когда такие корабли затапливаются там Кораллы начинаются, рыбки начинают возиться И как бы это помогает Экология. Mm -hmm. Это корабль, который затопли, затапливали, я не знаю, что это за корабль, не знаю, кто его затапливал, но это... Ну, ты а, тоже это видел конт... это видео, да? Да, это, ну, все, конечно же, прислали, о, Москва потонула, yeah. это не Москва, это не Слава-класс корабль. Да, он похож на Варшавского договора крейсер или Второй мировой войны американский крейсер, может быть, я сложно разглядеть это. Но это контролируемое затопление корабля. Ну, спасибо, что разъяснил. Но, но все равно приятно посмотреть и думать, что это Москва. У меня будет так Я не хочу людей расстраивать, но я просто думайте, что это так. Но разведки разные докладывают, что он утонул ночью, поэтому съемок нету. Да что они с ним все равно бы делали, тоже непонятно. Даже если бы они его куда-то оттащили, но куда они могли его оттащить? Ремонту он уже не подлежал, потому что он уже был притоплен. И, ну, а таких доков нет только в Николаеве. Если просто они могли бы договориться с украинцами, чтобы они его взяли в Николаев и отремонтировали там, Другого варианта я не вижу. Да. Опять же, это все смешно, если нет ядерного оружия на борту. Да. Если ядерное оружие на борту, это совсем не смешно. Теперь э, по к Николаеву мы еще вернемся, поскольку Николаев стоит на пути к Одессе. Это, по-моему, единственный такой большой крупный пункт, который преграждает путь на Одессу сухопутный. Если Но они его не, не смогли взять э, и Одессу взять даже с морской пехотой, с поддержкой вот этой Москвы, которая прикрывала их с неба. И не смогли взять Николаев, но ну, и тем более Одессу Поэтому все, что они теперь смогут сделать Это только вот бомбить, налетать, сравнять с землей Но ну, так, как они обычно считают, что это они умеют воевать Танками, гусеницами, бомбами Никакого искусства или науки в этому не надо а, а Надеюсь, что к этому моменту уже у Украины будет достаточно противовоздушной обороны И будет достаточно тяжелого оружия, чтобы они смогли защитить вообще я хочу вам сказать, вот кончайте вы все это дело. Кончайте, ну, Одесса. Не надо на Одессу вообще замахиваться. Вот, понимаешь, я же вырос с одесситами, на братьями. Многие люди думают, что я одессит. Это, это не те люди, с которыми надо связываться. Это культовый город, это исторический. Так что тот, куда туда суется, это знаешь, Ростов папа, Одесса мама. Кто маму тронет, того мама похоронит. И вот на, на Москве, я как коренной москвич вам говорю, ну, вот это вот еще раз вам пример. Это, этот корабль собирался Одессу погубить. А теперь Одесситы его вытащит, конечно же, этот корабль. Они его покрасят с одной стороны. И продадут вам в три дорого, и потом опять его потопят. Поэтому бросьте заниматься фигней. Ну, вообще, дочери. Вы что, не знаете, с кем вы, что вы, с кем вы связались? Дебилы <свят> связались с умными людьми. Дебилы проиграют. Хорошо. Ситуация на Донбассе, Мариуполе и так далее. Вот. Э что что там будет что там будет происходить на твой взгляд буду ну, ли... я не знаю что там будет происходить явно они продолжают бомбить явно они пытаются закидать бомбами сейчас они наберут новые пушечные мясо тела наверное опять туда это все кинут Будущее я не могу присказать, я знаю, что украинцы должны быть готовы ко всему, я уверен, что сейчас вот при этой панике, при этой истерике они захотят отомстить за Москву, за корабль, за Крестью, это большой противолодочный корабль. А, наверное, будут психовать, своей тупостью а, начнут какую-нибудь кровожадную операцию, украинцы опять с выдержкой снайпера подождут и увидят, когда они допустят опять крупную ошибку и, и, и грохнут их еще раз. В Мариуполе, опять же, Азов и морские пехотинцы уже, наверное, отодвинули спартанцев на второе место и заняли первое место там. Потому что если вы посмотрите на карту, как они защищают и чем и кем они окружены, это, конечно, подвиг гигантских масштабов и исторических размеров. Поэтому, к сожалению позапрошлая администрация объявила э, батальон, сегодня это полк, но, ну, наверное, от них уже остался опять батальон Азовов террористической организации, там антисемитская и все остальное, э, российские организации. Насколько я знаю, Япония сняла их с этого террористического списка. Да, у нас вот э, в, э, наша сегодняшняя администрация сняла много террористических организаций исламистских со списка террористических, а вот Азов там оставили. И хотя я уже много раз говорил и с командирами Азова, и с членами команды Азова, никакого там антисемитизма, ну, уверен, там есть пару придурков, как и везде среди нас есть, но это очень боевая организация, патриотическая организация, и мы видим, какой бой они дают русским и многие из них даже носят книгу Голда Маир с собой, потому что они говорят, что мы сионисты, мы просто украинские сионисты, ничем не отличаемся от этого. И, конечно же, они берутся право, но, ну, к сожалению, они не сняты со списков террористических организаций в Соединенных Штатах Америки. Хотя они часть уже как бы, вооруженных сил Украины, они часть национальной гвардии Украины. Но вот так вот они до сих пор у нас в списках террористической организации, к сожалению, АЗОВ. Также наш журнал, независимый журнал «Джеймс», это такой самый знаменитый, самый популярный журнал военный, назвал э, АЗОВ, полк АЗОВа, самой боевой единицей э, в сегодняшней современной истории. Скажи, пожалуйста, вот информация по поводу 36-й бригады, которая якобы сдалась в плен Опять Балюту. же, все это надо смотреть Сейчас очень-очень много фейков Очень много обмана идет Сдались они в плен, не сдались они в плен Это надо смотреть Также обращение одного из бойцов По-моему, замкомандира Азова Что их бросили, что их там кинули, забыли Сегодня мы также видим очень много видео, где и Медведчук, и Путин, и, и Байден, и Трамп поют, и губы у них движутся, как будто они а, поют да, да, какие-то да. дурацкие песни. С сегодняшними технологиями это все очень легко подделать. Это должны специалисты смотреть и, и разбираться, э, настоящие это или не настоящие. Э, э, подделки это или не подделки. Поэтому это я комментировать сейчас не буду Нет. по этому поводу, потому что это так мне не очень верится что это так конечно же кто-то в плен попал это война и многие погибли ребят и азов и морская пехота украинская истекает кровью Особенно потому, что у них нет правильного оружия. У них, и нет, у э них э вообще проблемы со, с обеспечением, насколько они понимаю, Особенно они в окружении. Стрелять нечему, патроны и амунишн, как бы на, на подсосе было да, и да. продукты, ну, вот, и вода, а, и... Когда ты знаешь, как сказал один наш известный генерал, что мы в окружении, поэтому можем наступать в любом, в любом направлении. Поэтому это да, это тяжелая ситуация, но они мариуполь русские не взяли Окей. Okay. А, ну что касается донбасса я могу понять некое некое практическое значение этого места то есть донбасс крым там и сланцевый газ там и а, а, месторождение нефтяные то есть я могу Понять это, вот скажем, ну вот зачем России газ и нефть? А потому что Украина могла составить им довольно серьезную конкуренцию, там довольно большие запасы газа и нефти, а Россия считает себя они решили, монополистом. Они решили начать это, мировую войну. Это одна из чтобы, чтобы как бы все да, покупали да. газ и нефть у них. Ну это глупо. Это одна Или из это, это это одна и, чтобы, чтобы вернуть потери, которые они уже понесли в этой войне, даже финансовые потери, если послушать финансистов. И чтобы они возместили себе эти все потери, им надо торговать газом и нефтью еще в следующие сто лет. И то, что будут все санкции, которые против них были введены. Послушай, что им не хватало? Что им не хватало в этот время? Они ездили на натовских машинах, брились натовскими бритовыми, пользовались натовскими зубными щетками, учились НАТО, лечились НАТО, ездили в отпуск в натовские страны пользовались айфонами, компьютерами натовскими. Чего им не хватало? Что это тут их НАТО вдруг так испугало? Okay. Конечно же, это все брехня, это не НАТО. Это все они просто используют. И вдруг они испугались НАТО в 2005 году, ни с того ни с сего. То хотели вступить в НАТО, а то началось в 2005-2006 году что вот НАТО нас окружило, вот НАТО, НАТО, НАТО. Если мне память не изменяет, до этого периода времени вообще Путин говорил о том, что они, в принципе, готовы присоединиться к НАТО, и, к НАТО, и никаких да. претензий к НАТО никогда не было. И, а и, это... и в НАТО уже не надо было присняться, потому что когда я был начальником штаба НАТО в Москве, то НАТО уже практически развалилось. Уже НАТО не функционировало, не было у нас общего врага. Mm -hmm. и мы работали с Россией нормально, все. Но вдруг они напали на Грузию, и тут НАТО сказал: Ну, подождите, подождите, может быть, это не... нам еще есть чем заняться. Ну и потом, в 2014 году, когда они напали на Украину, конечно же, все. Теперь Финляндия хочет быть НАТО, теперь Швеция хочет быть НАТО. Так, кстати, по Теперь по все поводу... соседи хотят быть НАТО. Может быть, если бы они не нападали на своих соседей то и НАТО бы не нужно было. А, НАТО бы само распалось. Андрей Ларионов Но связывает... Они, создают, они, созда... они Путину надо поставить памятник в штаб-квартире НАТО в Брусселе. Гарри, Андрей Ларионов связывает изменения вот, политики России по отношению к НАТО с работой э, посла Бернса, если я не ошибаюсь, да. Как, да. который вот, ему преподнес эту идею и так далее. И, и после этого поменялось резко отношение Путина. То есть... Мы, ну мы как американцы, в лице посла Бернса сработали против НАТО. Да, и сегодня, и сегодня э -э -э -э посол Бернс, хороший друг Путина, это единственный посол, с которым Путин общался и приглашал к себе, по протоколу это ну, нельзя делать. Но вот это такой был его личный друг, который слушал, это же не Андрей Виларионович придумал или как-то вывел какую-то формулу. Это Бернс написал у себя в книге. Как он общался с Кандалисией Райс и все такое. Поэтому конечно же, а сегодня у нас господин Бернс, он возглавляет ЦРУ. Так же, как господин при Обаме он возглавлял ЦРУ. Бреннан. Господин Бреннан. Который был членом коммунистической партии. Но он у нас издает, чего господин Берн летал в Москву перед войной все время. Почему они так это? Что он там делал? Чем ЦРУ может делиться с с российскими ФСБ в этой ситуации разведки? Кстати, ты упомянул Финляндию и Швецию, которые намерены присоединиться к и В ближайшие недели, похоже, они будут этот вопрос обсуждать: на что Россия ответила угрозой ядерной атаки. Ну, ну а что это... еще они могут? Они будут так и угрожать все. И чем наши власти сегодняшние европейские вот эти без без э, стержня, без хребта власти будут все время юлить и как перед Гитлером пытаться uh -huh. его ублажать, тем больше он видит, что это слабости. И он угрожает. Он видит, что угрозы ядерному оружию срабатывает. Потом он попросит Аляску, потом он попросит Израиль, потом он попросит, скажет, Польшу. Балтийские страны, ему уже нужно коридор пробить в, в Калининград. Он тоже как бы изолирован. Да. И что, мы все время будем говорить, ну надо, да, надо ему дать, ну ядерное оружие. А тогда зачем нам ядерное оружие? Зачем мы тратим миллиарды долларов? А почему бы не сказать, как Трамп сказал Ким а у меня кнопка больше, чем у тебя, придурок. Если ты только своей рукой туда потянешься, у тебя ни рук, ни ног не останется. Я тебе это обещаю. И все, и он сразу успокоился, ни одного теста ядерного, ни одного полета баллистической ракеты больше не было. Это а это когда вот и так и лозишь перед ним, то, конечно, и поэтому, может быть, даже на Москве и оказалось ядерное оружие из-за этого. Чтобы это показать всем. Что он, чтобы устрашать всех таким образом. Ну, пока вот эта наша бесхребетная власть, или продажная, или коррумпированная власть, власть так себя ведет, он а, будет так себя вести. И потом он тоже обижается, он говорит, подождите, с чеченцами мне можно было это делать, всех там вырезать детей, женщин, мирное население. С сирийцами можно было мне. На Донбассе мне это можно было, в Грузии мне это можно было, а с украинцами мне нельзя, вдруг вы как-то встрепенулись. Потом... Наверняка он говорит Байден, это как нечестно, мы же договорились. Да, кстати, вот по, по этому поводу МИД России направил ноту протеста в США по поводу объявления президента Байдена о выделении 800 миллионов долларов. Кстати, 800 миллионов долларов, насколько я понимаю, это, это должно было быть предусмотрено законом, законом о ленд-лизе, который, по-моему, еще не приняли. По-моему, да, Нижняя смотри, палата не проголосовала. Или разные две разные вещи. вещи. Это две разные вещи. Наш Конгресс... Байден запросил военную помощь. Сначала, когда Байден пришел к власти, он сразу же почти что в три четверти урезал военную помощь Украине. И наложил санкции на наш северный поток Кистон, и снял санкции с российского ну, российско-немецкого северного потока санкций. И урезал военную помощь Украине. Ну там еще много разных вещей. 200 съел. миллионов долларов, которые предназначались для Украины, отправил Хамас. Да. Да, он отправил Хамас сюда, все верно. И э, э, далее, что получилось, что э, он, когда началась война, конечно же, он, скаж, запросил Конгресс о помощи Украине. Я не помню, сколько он запросил, но Конгресс выделил больше, 800 миллионов долларов. Потом добавил еще 300 миллионов долларов, но это получилось там миллиард, миллиард стоили что-то такое миллиард чем-то. Но это я просто говорю, что в сравнении, допустим, это не что, это то, что Украина потратит в течение недели во время боевых действий с Россией. А в сравнении это показать то, что в Афганистан, там, где у нас стоит армия целая армия, помимо этого, мы еще давали 300 миллионов долларов в день, 300 миллионов долларов. Вот сравнить, что дали Украине, и что дали Аф Афганистан. А, но это на год. Это на год, и теперь у нас получилось так, что э, э, конгресс, Сенат вернулся, и Сенат сказал, помимо этих 800 миллионов долларов, мы должны их выдать сейчас, мы еще хоть проголосовали за лендлингс. То есть mm -hmm. это вообще-то такая бесконечная, огромная сумма, и это дается Украине, это дается без бюрократии, без всего моментально дать Украине. Это было сделано в прошлый четверг, да? э, неделю тому назад. В пятницу был последний день, когда Сенат проголосовал, теперь Конгресс должен проголосовать. Вот насколько быстро. Конгресс должен был проголосовать в пятницу, президент должен был подписать, и ленд-лиз бы начался. Но госпожа Пелоси всю пятницу держала это у себя на столе, Конгресс не проголосовал и ушел на каникулы на две недели. Две недели, это сейчас идет исчисление на часы то раньше ли Украина подготовится к обороне и контратаке, или Россия подготовится к захвату Украины и нанесет сильнейшие удары. Поэтому Конгресс, а когда Байден еще это подпишет, тоже неизвестно. Он может сидеть и сказать туда-сюда. Помнишь, когда Трамп, когда все в пакете шло, и там было, я не помню сколько, 250 миллионов выделено Украине, он просидел на пакете, потому что ему там из-за стены, он за стены с ними спорил. И все начали импичмент, импичмент, потому что он не помогает Украине. И войны тогда не было. А сейчас мы не знаем даже, сколько Байден на этом просидит. Байден как бы говорит, что он готовится к, ä, привязать это к какой-то дате. Мы Не знаю, может быть, к 9 мая. Но вот это вот две разные вещи. Но с другой стороны хорошие новости – это то, что вот эти 80 миллионов уже выделены. 800. На них, на них закуплено уже очень важное оборудование оружие которое я надеюсь в скором будет в украине это включает гаубицы дальнобойные 155 миллиметра э, и противоаклеерийские радары то есть откуда русские будут стрелять украинцы сразу же смогут определить откуда это и погасит эти да. а вот интересно да. в связи с нотой протеста то есть англии там Австралии или Турции э, Российский МИД ноту протеста не направлял Ну а потому в... что он с ними не договаривался А с Байденом а договорился с... А с Байденом он договорился Они говорят, эй бад, ты чё, мужик, мы с тобой договорились А ты посылаешь им оружие, да, защищать и поэтому генерал Милый сначала вышел и сказал, что э, Украина до войны еще Украина не простоит из 72 часов, поэтому оружием нечего давать. А сейчас он выходит перед тем же конгрессом всем и говорит, война будет очень долго и длинной. Так вот не поймешь, он это сам придумывает, это ему наши 17 разведывательных организаций, uh -huh. за которые мы опять же платим миллиарды долларов, сообщают. Или он подстраивается под политиков, что Белый дом говорит, что Белый дом хочет, он то и говорит. Вот я думаю, что это последнее. И, конечно же, это вводит разлад и падение боевого духа наших вооруженных сил, когда главный военный в нашей, в нашей армии занимается политикой и подстраивается под президента, а не под, а не под Соединенные Штаты Америки, тому, кому он давал присягу народу Соединенных Штатов Америки. В связи с этим я вспоминаю, как все медиа наши продажные, Обвиняли Трампа в том, что он не доверяет нашим спецназмам. Как же им можно доверять? Они про... профукали все моменты с Афганистаном, с, с этим, с этим. Чтобы они не предсказ... сентября с да. ядерным оружием у Пакистана и, э, и Индии. Да, и развал Советского Союза да. они не могли предсказать. Они еще писали и говорили, что Советский Союз готовится на нападение, что у него вооруженные силы офигенно какие и этот... сегодня они говорят, что «Армада» – прекрасный танк. Ну где <эн> этот где этот танк? Да, никто его не видел. Ну и, конечно же, непотопляемый э, э, э, «Слава-класс» э, Крейсер крейсеры. Да. Да. Юр, давайте мы сделаем небольшой перерыв. Буквально несколько минут послушаем рекламное объявление. После чего вернем, вернемся, продолжим. Если будут звонки, кстати, пытались люди дозвониться, но мне хотелось послушать от вас информацию прежде. Примем звонки от радиослушателей. Примем. Все, договорились. Возвращаемся к беседе с капитаном первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха. А телефон в студии по-прежнему 847-4005-200. Если вы не против, может примем звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Юрий, скажите, пожалуйста, какое положение или какая ситуация должна быть на Украине, чтобы Россия пошла на подписание договоров о прекращении военных действий? Я не имею в виду как бы капитуляцию Украины, именно по состояние и стратегии положение войски или состояние войны. Можете дать какой-то ответ в этом отношении? Да, конечно, но я считаю, что это не капитуляция Украины, а единственное, что сегодня будет принято всем миром, я надеюсь, и тем более Украина, это капитуляция России. Не только то, что она чтобы вышла с Украины полностью и навсегда, но также ее разоружить от любого наступательного оружия, как это было сделано с Германией, с Японии после Второй мировой войны, и, конечно же, ядерным оружием. Потому что она будет продолжать угрожать. Нам будет там Путин или будет кто-то другой. Это просто откладывается время. Это просто оттягивается время, как и с Израилем. Это всегда было, всегда, когда Израиль брал инициативу, начинал выигрывать и занимать территории арабских стран. После того, как на него нападали арабы, весь мир кричал, остановитесь, остановитесь, не надо, отдайте. это». Не важно». И это просто откладывало войну, но Израиль опять налетали через какое-то время. То же самое будет и с Россией, и с Украиной. Пока Россия в той... В той конституции, в той форме, в которой она находится сегодня, она будет продолжать нападать на Украину, она будет продолжать нападать на своих, на своих соседей, она будет угрожать Финляндии, она будет угрожать Балтийским странам, она будет продолжать себя вести просто потому, что у них больше ничего нету, и они больше ничего не умеют. И они уже изолированы как, как проказа из мирового общества. Поэтому у них, кроме того, как огрызаться, как бешеной собаки, которая пускает пену огрызаться и кусаться, у них никакого другого выхода нет. Поэтому сегодня надо просто иметь э, смелость, иметь хребет, сломать и свернуть шею этому ГБшной мрази. Другого выхода я не буду. А то, что если Украина подпишет какой-то мирный договор с Россией, оставит опять статус-кво, ну хорошо, оставить там Донбасс, Донбасс проход к Крыму через Бердянск, там оставить Бердянск и Мариуполь за Россию, это не годится. Это просто дать России время прийти в себя, вооружиться еще раз и еще раз напасть. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, здравствуйте. Уважаемый Гай, большое спасибо, что вы нам так все хорошо объясняете. Это такой подарок на праздник, просто вы не представляете. Абсолютно. Вот. Я хотела спросить, потому что у нас тут вот на украинском канале выступает Назар Мухачев, и он уже давно говорил, что нужно деблокировать Мариуполь. Вот Как это могло произойти, что его бросили на произвол судьбы? Там элитные части находятся. Азов ⁇ это вообще ну, исторический подразделения. В 2014 году по настоянию Азова они месяц уговаривали политическое руководство в Киеве, чтобы отобрать э, Мариуполь обратно. И вот их бросили на произвол судьбы, я не понимаю, это что, больше ничего нельзя было сделать, или это, ну, чем это можно объяснить? Спасибо большое. Пожалуйста, слава Украине. Но как бы героически не сражался АЗОВ, как бы патриотически, там люди, инструмент нужен для этого, Нужны, нужно вооружение. Вооружения у Украины недостаточно и мало. К времени войны. Вот надеюсь, что сейчас исправится ситуация. Хотя это уже поздновато. И уже много-много людей, и гражданского населения погибло, и воинов опытных погибло, и огромные разрушения в Украине. Но лучше поздно, чем никогда. А то же самое я могу спросить вопрос, а почему же Крым не защищали? Ну потому что тогда презид... вице-президент Байден позвонил и, не защищ... и сказал Турчинову не защищать, не начинать войну с Россией, отдать Крым, иначе мы ведем против вас санкции, вы разозлите нас, мы не были вашими союзниками. Опять же шантаж, запугивание Украины, тогда ничего вообще не было себя защитить, им просто пришлось сдать Крым. А зачем? Почему? Так же и сегодня. Мариуполь они не могли подготовить, не было чем не хотели злить Соединенные Штаты Америки, не хотели злить э, администрацию сегодняшнюю, э, американскую. Э, принимали, что урезание вот это. И только когда уже президент э, э, Зеленский понял, что э, вы брошены на произвол судьбы, что то, что вам сказали и вам обещали, что Путин, долго не волнуйся, не надо вооружаться, не надо мобилизировать, не надо закупать никакого оружия, потому что я, когда приду, помните эти слова? Когда я буду президентом, Путин у власти долго не останется. Я не буду с ним так мил, как с ним президент Трамп. Я, он быстро у меня уйдет, он убийца, он военный преступник, но ничего не дает. И до сих пор сидит и не подписывает. лендлис. Uh, вот то, что его Конгресс и Сенат заставляют. Вот 800 миллионов заставили, он дает. Ведь президент Байден сегодня, сегодня, вот прям сейчас может сдать указ, президентский указ, чтобы ленд-лиз включили. И займет несколько недель, пока начнет поступать э, оружие и все необходимое для Украины. А потом, когда вернется Конгресс, ну сейчас уже осталось неделя где-то, и проголосует за это, уже задним числом это сделать. Так делалось, так Никсон сделал во время -э, э, арабско-израильского конфликта в 1973 году. Там был не ленд-лиз, но все равно. Он поднял все геркулесы в воздух. И дал оружие Израилю. Израиль был спасен тогда, потому что иначе бы они проиграли. Это было в течение дня, одного дня. Сегодня Байден почему-то и демократическая партия, и вся эта элита в Вашингтоне это оттягивает. Не дают. Это любыми способами пытаются увезнуть. Но в Америке народ все равно. Вот я сейчас сижу, где огромное количество волонтеров. Для Украины собирают все нужное Уже приходят сюда, значит, из трех букв Люди говорят, не надо, это вы там осторожнее там Сейчас будет ленд -лист, не надо Но вот пока будет, мы, граждане Соединенных Штатов Америки, все равно будем Помогать Украине и посылать вот эту каплю В море, но если это спасет одному солдату Жизнь, то это все стоит Он может это сделать, но не делает Дело, Опять же, я думаю, что это договорняк да. Это договорня, который, ну, скажем, почему Россия выдает ноту протеста Соединенным Штатам Америки? Турции не выдает, Польши не выдает, э, Великобритании не выдает. Великобритания сегодня лидер по снабжению вооружений и поддержке Украины. Может быть, это хорошо, что они вышли из э, Европейского Союза и теперь могут действовать независимо. А все остальные сидят. Почему? Э, а Россия только имеет претензии к Соединенным Штатам Америки. Да потому что они договорились. Турция не договаривалась с Россией, Великобритания не договаривалась с Россией, а сегодняшняя администрация договорилась с Россией, что мы не будем помогать Украине. Что если будет это незначимое внедрение, захват Украины, то мы ничего не сделаем. Если значимое, то какие-то санкции ведем. Посольство убрали, чтобы заходите, все остальные за нами последовали. Заходите, мы вас приглашаем. Северный поток, санкции сняли. Цены на нефть поднялись, потому что у нас запретили. В общем, кислород Путину пошел, начал вставать с колен. Это, это провокация, это приглашение его войти в Украину. Посольства нету, посла нету. Посла до сих пор нет в Украине, американского посла нет. Вот Байден как пришел к власти, так посла и нету в Украине. Да. Это что за такой месседж он посылает? Он говорит Путину «Заходи, это твое, Я тебе, мы, мы, у нас с тобой мы договорились». А Китай получит вот эти территории, которые э, российские, которые китайские, если вы посмотрите, кто гибнет сейчас вот это вот мясо пушечное на территории Украины, это вот все вот эти народы, которые пацаны их молодые размножаться уже не смог. Вот вдоль китайской границы эта территория, отходит, эта территория отходит Китаю. Там они приезжают мирным путем. Они Китайцы приходят на этих девчонках, женятся и становятся китайцами все у них потом. А Россия получает вот эту территорию Украины. Все, все вроде договорились, а Китай заплатил полтора миллиарда Байдену. Да? Вот, ну, вроде бы все, все, все нормально, а тут вот неожиданчик от украинцев. Оказывается, русскоязычные украинцы не хотят быть русскими. Теперь они их так освобождают, что стерли их города с лица земли. Они все беженцы, но не в Россию, а на Запад. Западную Украину, Польшу. И э, президент оказался не еврейчиком, трусливым э, клоуном, а настоящим лидером. И лидером президентом войны с, с, с хребетом, можно сказать, с яйцами такой мужик оказался, воин. И украинский народ оказался героический, то включая, включая полкозов. честь и хвала Давайте примем. Следующий звонок. Добрый день. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. У меня, значит, только у ленивого нет компромата на Байдена. Меня интересует вопрос, как вы думаете, у кого больше компромата? У Путина или у Украины? Если у Путина больше и более тяжелый компромат, как этим объясняется все его поведение? Я не знаю, у кого, у кого какой компромат, я только знаю факты. То, что сын Байдена, Хантер Байден, мы знаем, что он был в связке со своим папой в коррупции, что он занимался коррупцией в Украине. И должно быть расследование, которое должно быть. Но опять же, чтобы не ссориться с Америкой, чтобы не обидеть Байдена, это, все это тормозится. Это тоже малодушие, с которым надо заканчивать. Байден не ваш друг, и он надеялся, что Украина падет. Uh, это Байдена, сын, который получил полмиллиона долларов от Батуриной То есть от 3,5 миллиона Сколько? 3,5 миллиона Есть документы, миллиона. да, это, да об этом пол... говорят ну, документы Тем более, тем более. И, э, с половиной, Да, извиняюсь, 3,5 миллиона И полтора миллиарда от, э, э, от Китая Поэтому, конечно, я не знаю, у кого больше там э, на него компромата Но я думаю, у всех достаточно у всех достаточно компроматы Семья Байденская – это мафиозная семья. Это вообще вся эта свора Клинтона, Обама, Байдена это... – это И Буши тоже так сказать, и не, их не исключает, хоть и республиканцы. Но, Поэтому и... это такие кланы, которые держат власть в своих руках, и с ними очень тяжело бороться. А у кого на них больше компромата, не знаю, у китайцев, у россиян или думаю, у китайцев больше да. И потом, ведь Путин является ключевой фигурой в переговорах с Ираном. С Ираном, да. И, это... И мы продолжаем покупать нефть у России. Мы не за... Нефти все равно долларов очень много идет в Россию с сегодняшнего дня. И этот кризис очень... в Европе энергетически никак не разрешится до тех пор, пока наши сумасшедшие здесь перестанут воевать с нефтегазодобывающей промышленностью. Да, промышленности. пусть, пусть вернутся те же правила, которые были при Трампе. Начнут качать газ и нефть. Мы станем, опять же, самыми крупными экспортерами. За место будет закупать, будем продавать. Потому что какая разница, мы добываем или они добывают. Используется то же количество нефти и газа, то есть экологии в экологии это ничего не меняет. Ну, у, нас вот просто... они... у нас технологии более чистые, чем у них. Да. Но... Давайте попробуем. считается, что да. Добрый день, пожалуйста. Алло, здравствуйте. здравствуйте Юрий, слава Украинец, уважение. Во-первых, у меня краткий вопрос. Вот если эти мрази ну, возьмут и применят атомное оружие сразу, какое будет действие Запада и Соединенных Штатов в частности? Спасибо большое. Ну я надеюсь, что они это не сделают. Потом это не так просто, как здесь я немножко в теме, потому что я занимался этим вопросом, когда я служил в вооруженных силах. Я не артиллерист, там, не ракетчик, и не, не, не летчик, но я занимался оружием массового уничтожения и антитеррористическими вопросами в вооруженных силах. Поэтому в этом у меня есть кое-какой опыт. А, ядерное оружие есть тактическое, есть стратегическое. Конечно, надеемся, что стратегическое они не используют, и это не сразу к нему подходит. Значит, мы говорим, наверное, о тактическом ядерном оружии, которым запугивает э, Россию. Сразу Это очень долгий и кропотливый рассказ про это, но вот это вот стратегическое, э, тактическое ядерное оружие сразу использовать нельзя. Во-первых, оно у них уже лежит довольно-таки давно, оно лежит на специальных складах, это должно использоваться специальными людьми. Я надеюсь, что его не было на крейсере «Москва», хотя многие подозревают, что там было. Его надо испытать, конечно, первоначально, потому что она может не работать Это не просто такой как граната, как там дернул за кольцо и кинула, она взорвалась, Или нажал на курок, она оно полетело, нет И они должны это испытать Сначала испытаний не было, по-моему, с 95 -го года Поэтому они должны будут его где-то взорвать, испытать То есть в отдаленной местности, или под землей, или в океане что, конечно же, мы все заметим, и это э, поставит весь, все, весь мир в совершенно другую, э, другое пространство. Вот. Но ожидать и готовиться надо ко всему, что они могут э, употребить. Могут и химическое оружие, и биологическое, но мы только что прошли через вот биологическое, и продолжаем идти через эту биологическую атаку, в которая, э, которой захватила весь мир. Но и э, надеюсь, что они к этому не придут, потому что это не решение одного человека. Хотя мы знаем, понимаем, что сейчас они поставили во главе войск отморозка полного, этого дворникового генерала, который ну, вон, там, вон там, вместе с э, Жуковым, со, вместе с, э, с э, Суворовым, такие кровожадные только кровью и количеством, и никакого военной науки или военного искусства там не используются. Гусеницы, бомбы и сапоги. И давить всех подряд, не разбирая. Так как он себя вел в Чечне, так как он себя вел в Сирии, в Алеппо, это его рук дело. Также, я думаю, что он себя сейчас готовит вести в Украине. Надеюсь, опять же, молим Бога, сегодня, особенно в день Пейсаха первого сейдера, что Всевышний не даст этому случиться и что Украине будут даны правильные инструменты, чтобы она могла защититься и ударить ответно. Спасибо, давайте приветствуем. Добрый день. Упс, не дождались. Перезвоните 847-400-5200, если у вас по-прежнему остались вопросы. А, тут еще вот обсуждается, вдруг начали говорить о возможной новой о, о, точке напряжения, это Босния-Герцеговина. и которая тоже намерена вступить в НАТО, и там получается такой довольно сложный клубок, поскольку Сербия с Россией очень близка, и, так сказать, Сербия будет, поддерживать Россию, она не, в ст... не приняла участие ни в санкциях, ничего, мало того, они ведут переговоры и, и так далее. И вот Россия тут тоже возмутилась по поводу желания Боснии вступить в НАТО, а это совсем в Европе, там в центре Европы находится на Балканах, то есть назревает такой балканский конфликт. Давайте, что, что из этого может получиться? Ну, это всегда взрывоопасная зона, там и э, но Сербия. Я вам скажу такую вещь: что Сербия это тоже такой друг, как, как болгары где-то. То есть, болгары тоже вроде бы как бы за Россию, но не за Россию, потому что только болгарам предоставили вступить в Евросоюз, они сразу вступили в Евросоюз. только они предложили вступить в НАТО, они сразу вступили в НАТО, как только окно у них открылось. Поэтому я думаю, что сербы тоже союзник такой для России. Они не глупые ребята там в Сербии, совсем не глупые, очень прагматичные и довольно-таки агрессивные. И поэтому я уверен, что если сербам предложить вступить в НАТО, то они России скажут «ммм, нет». Все равно мы лучше будем в цивилизованном мире, чем с вами с варварами, хотя у нас там одна религия, или там мы несколько ген с вами разделяем. Хотя то, что мы видим сейчас, кто гибнет в, в Украине пачками, то мы видим там кавказцев, кадыровцев, мы видим разных не, не славянских национальностей молодых ребят, бурят. Ну и так далее. И э, сейчас еще и сирийцы Давайте прием сонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте, Сережа, здравствуйте, Юра. Э, Юра, вы как опытный э, гимнаст на, находитесь уже много лет одной ногой э, в состоянии шпагата. Одной ногой находитесь у нас в Сен-Шар, второй находитесь здесь у, на Украине. И уже много лет вы в курсе всех событий в Украине, что там происходит. И как вам сказать, вот до, до выборов у нас в Украине в основном говорили о том, что Байден поведет, Насколько вот сегодня в трагические моменты вот этой жизни Украины, насколько ощущается вот эта помощь нашего Байдена? Спасибо. Да, да, они все кричали «Байден, преде, порядок, веде. Ну и до того, как были выборы между Клинтон и э, э, Трампом, конечно же, шла огромная-огромная пропаганда, что Клинтон, она вот Путина ненавидит и все такое, хотя уран продала она Путину наш 20% нашего урана, ну и так далее. И, в, и предательство было в Бенгазе. А вот Трамп, он друг Путина, он вот с Путиным, он там на него так посмотрел, вот он про Путина сказал. И, конечно же, убедили много украинцев, и это было понятно, что Трамп, он такой пророссийский, а вот Клинтон нет. Когда победил Трамп, конечно, у Украине было немножко так не очень себе, и я все время спорил, пытался им что-то доказывать на телевидении, журналистов, они все время из меня хотели сделать дурака, трампист, трампист этот э, сапог, солдафон. Тупой, я хотя я говорил, это Конгресс вам выделил летальное оружие в 2014 году, чтобы вы могли защитить себя от, от русских. А Байден и Обама, они положили вето на это. Это только когда пришел Трамп, он снял это вето с вас, и вы получили джувелины, вы получили снайперские винтовки, противоснайперское оборудование такое получили. Но это все было, меня глушили, меня не приглашали, и до сих пор это идет что э, в Украине журналисты, политики, вот эти политологи, они все равно все левые. То ли они на соровских, э, сидят э, грантах, то ли э, они просто полезные идиоты, я не знаю. Но все равно вот Трамп им противен, он сейчас а Байден все-таки вот он нам дает. Э, вот он да, даже многие говорят, он дает больше, чем, чем мы ожидали. А он помогает, не надо нас ссорить. Таба хочет нас рассорить с Америкой. Почему-то, когда они лили ведра говна на... Трампа, они не волновались, когда он был президентом, что рассорят э, с Америкой таким образом. Но э, народ, вот люди, с которыми хотя бы в моем окружении, я же не могу говорить за, за, за, за всех украинцев, конечно же, это им влили в голову. И доказать обратное очень сложно. Люди то, что видят по телевизору, особенно если они видят от уважаемых журналистов, которые они слушали всю жизнь, которые за права человека, которые против Путина, которые продолжают говорить, что Трамп это из чаги ада а Байден это наш друг, и Байден нам дает то и все, и третье и десятое, то, конечно же, доказать обратное практически невозможно. И э, э, это как вот фейк выпускают, да, вот, что Трамп, он друг Путина, что он в сговоре с Путиным. И сколько бы э, ни расследований не было независимых, сколько бы ни доказать... Вот сказали, вот им понравилось, и все. И ты не переубедишь их ни, никакими доказательствами, никакими компьютерами Хантера Байдена. Ну, ничем не, не, не докажешь. И очень часто вот эти журналюги в Украине, они продолжают гнуть эту линию, и люди их слушают. Но в основном в моем окружении, конечно же, люди понимают, что Байден их предал, Байден их кинул. Все, что он обещал, он ничего не делает. И то, что он говорит, это одно, а делает он совершенно другое. Но это не он. Все понимают, что... Он не виноват, у него Он не идиот, у него деменция А вот те, кто за него голосовали И те, которые вот это, поддерживают этом, Вот это, конечно же, люди подлые И я вам скажу, что даже недавно На телевидении На центральном телевидении в Украине да, Выступала такая Карина Орлова У нее брал интервью Тоже великий журналист Запитер Залмаев И он ее так подвел под все это Он прекрасно меня знает И она сказала что я консерв, так же, как и швец, там, что я консерв, что я фейк, что я вообще ряженый, что мой мундир, мое звание, моя ордена, медали – это все ряженность, что это не так. И все они стояли, аплодировали. Вот теперь мне что делать? Ходить доказывать, что это не так? Что я их в суд могу брать? Что я, когда Карина Орлова до сих пор получает зарплату от «Газпрома», когда швец служил в КГБ… Когда Залмаев, великий комсомолец, они сидят и говорят, что я предатель Соединенных Штатов Америки. Mm -hmm. Я человек, который прослужил 30 лет, который был проверен всеми контрразведками Соединенными Штатами Америки. У меня была высокая секретность. Я, который кавалер Ордена Почетного Легиона, участвовал в конфликтах разных. Я оказываюсь консьервом. И, и, вот при, этом, и, и думаю, при этом должен оправдываться перед, этой... должен оправдывать перед этими уродами, уродами, вот реально моральными уродами, которые всю, служили Советскому Союзу, Комсомолу, КГБ, которые теперь меня называют предателем. Значит, мои родители, я сразу говорю, мои родители были изменники родины. Вот эти же уроды обвиняли моих родителей. В изме... Не важно, что мои деды воевали, там все такое. Они были изменники родины, предатели знаете, И мои родители еле-еле утрали от них Еле-еле увезли меня ребенком оттуда Теперь эти мрази Приперлись сюда, в Америку И здесь они герои mm -hmm. Они патриоты Америки, а не я Они на себе вышиванку рвут Что они против Путина А я опять предатель Я опять изменит Родины Вот это всегда так будет И доказать это обратно невозможно Конечно же много украинцев, которые это понимают И осознают они понимают, что Байден их предал, что администрация Байдена их киданула. Но элита, элита, она все равно гнет вот эту линию и доказывать, ходить по каналам или еще куда. И вот эти люди. А сегодня на этом же канале я выступал, мое выступление, они забыли выставить. Mm. Они выслили это в YouTube. Я сегодня у себя его выставил. Ну, вот забыли, так у них получилось. Кто-то поленился, там не сделает. А вот этих мразей они не, по, не забыли выставить. Так, они себя называют «самый честный канал», э, «самый честный», «самый справедливый канал», кстати. Тоже. И э, что ты будешь делать? Вот Как с этим бороться, я не знаю. Наверное, это такова жизнь. Да, надо это И все это воспринимать так, как оно есть. И это бесконечно. И ничего ты с этим не сделаешь. Они профессиональные э, в этом. И, э, э, я... я э, Надеюсь, что просто мы будем продолжать говорить и, и делать. И, и сколько ты доказательств не приносишь, там факты, доказательства, вот примеры, вот все. Ну, ты солдафон, ты да. трампист, значит, ты за Путина. И все. И этого достаточно. Белый супремасист. Юра, огромное да. спасибо. Очень рад был тебя слышать. Я думаю, что мое настроение разделяет и все, большинство, по всяком случае, подавляющее большинство наших радиослушателей. Кстати, Сереж, только если я могу добавить. Кстати, и в основном все русскоязычные э, телевидения и радио на Западе, включая в Соединенных Штатах Америки, то же самое. То же самое, они, если вы посмотрите, они получают деньги из России или получают деньги из каких-то или Демократической партии. И поэтому, хотя большинство их слушателей республиканцы и то, что мы называем трамплиеры, они все равно ведут вот эту, эту линию. Спасибо огромное. Рекламы на их, на их радио нет. Все, спасибо. спасибо, всего доброго. Ю. Всего доброго, с праздником. Да, глазами с праздником.